А вы когда-нибудь смотрели в вглубь бездонной темноты? В глаза всевластного, хозяина глубин земной вселенной? Шагали вы с обрыва, озарив улыбкой своей, всех тех, кто за спиной вас спасти так и не успели? А знаете ли вы, что там? За той чертой зеркал, за той чертой зеркал ваше земное отражение. Ведь то, как проживете вы свой путь, не превратившись в сталь. От этого зависит ваше бесконечное перерождение. Рождаясь в новом теле, мы хотим любить. Хотим быть нужными, хотим летать от счастья. Из детства самого мы впитываем жизнь как однобокую, бессмысленную правду. Все нам, все мне, все только для меня. Меня любить должны и мною любоваться. Вы даже не заметите, как приближается черта, когда за наши глупости затылок бьет расплату. Кто-то спивается... Опрожен огнем от пепла сигарет, от гнева, зависти и злости. И только тот, в чем возрожденном теле бьет тепло, способен исцелить себя от смертного запроса. Живите, радуйтесь сиянию дня, вдыхайте чувства все эмоции, взаимности питания и отличайте истину от зла. Не начинайте жизнь с конца, в себе разочаровавшись. Рождение – непревзойденный дар небес. Не путайте его с глубоким испытанием. Для каждого из нас Всевышний воссоздал предел. Не торопитесь с ним намеренно и необдуманно соприкасаться.